Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. И сегодня мы с вами продолжаем а, сюжет или рассказ о тех первоисточниках, о том наследии, которое до ныне сохранилось а, во многих местах нашей Земли, Матушки. О тех первоисточниках, которые были утеряны, мы с вами в прошлом сюжете поговорили. Но сегодня мы остановимся на тех артефактах, которые сохранены до нашего времени, дабы понять, что нам оставили предки, для чего и каковы смыслы были их жизни. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Достаточно много пирамид, которые по всему миру разбросаны, и о некоторых мы поговорим в том смысле, что что же нам передали наши предки, а мы имеем в виду, что Та цивилизация, которая была до нас, то есть многие-многие десятки, сотни тысяч лет, все-таки это та цивилизация, которая прилетела с других земель, и мы в одном из наших первых сюжетов рассказывали о заселении Земли славянами, ариями, то есть с харицами дарицами, рассенами и святорусами. И Несколько раз прилетая, различные роды наши привозили сюда ту жизнь, тот уклад, те технологии для того, чтобы облагородить ту землю-матушку, на которой мы с вами сегодня живем. И сегодня мы с вами вспомним все-таки о том, что в наших учебниках, которые мы с вами в прошлый раз разобрали, и вопросы у нас остаются, а кто рисовал тех же князей а, того же князя Святослава, того же князя Игоря? Где хранится и кто автор этих картин, изображающих великих князей? еще до христианской эры, и где хранятся первоисточники, на которые ссылаются историография и современные авторы. И вот много вопросов возникает к датировкам, о которых мы говорили. А теперь посмотрим, вот что же было изображено на тех же храмовых стенах тех пирамид, которые находятся в Египте. А там изображены были вертолеты, полностью описываемые как их изображение. Которые мы сегодня видим, летательные аппараты полностью схожи с теми рисунками, которые были на стенах внутри пирамид. Далее. Мы видим летательные аппараты, которые были в виде самолетов также на пирами в пирамидах были изображены. На Малой земле, вот и на земле Франца Иосифа, были обнаружены многие артефакты, также на которых были изображены летательные аппараты, схожие на те аппараты, которые мы сегодня видим в виде самолетов и многих летательных аппаратов. И это о чем говорит? О том, что все-таки цивилизация была, о том, что этому знанию все-таки в школьных учебниках надо уделять больше внимания, нежели современной историографии, которую сегодня нам преподают и которая заложена была Миллером и Шлёцером и которая искажала и отрезала наше наследие, а нам Извините, впариваю до сей поры в школах и университетах, что мы слезли с деревьев. Поэтому наша задача сегодня ту информацию, которая до, ныне до нас дошла, выложить ее на всеобщее обозрение и всеобщими усилиями восстановить то историческое наследие, которое передавали нам предки и самое главное смысл жизни. И самый главный уклад и устой жизни, который был тогда. Еще есть пирамиды китайские, в которые никто не пускает никого. Американские летчики снимали э, пирамиды с воздуха, как будто бы не понимая, что там, э, что там пирамида, не пирамиды. И задавая вопросы э, тем людям из науки китайским, а почему вы не э, внутренние пытаетесь попасть, они говорят, нет, мы отложим для следующих поколений изучение наших пирамид. И, видимо, они опасаются, что, найдя там следы нашей древней цивилизации, тех наших предков, которые, собственно говоря, принесли тот уклад, который был повсеместно на нашей матушке-земле и который в основе уклада и китайского живет, ну, видимо, вот э, китайские ученые следуют указаниям партии и правительства, чтобы не отменять ту историографию, которая сегодня преподается. Наша зрительница Лай Ло Сан комментирует, что когда она ходит в юбке, то она чувствует женскую поступь, женскую красоту. чувствует себя уверенно и спокойно. А когда одевает брюки, то вечно куда-то бежит и торопится. И вот эта суета, которая присуща вот, одежде, да, вот, из, вот она комментирует, да, вот это ощущение суеты, быстроты, отсутствие нежности, походки, вот этой женственности подтверждает, что, уважаемые женщины, носите женскую одежду, и вы тогда станете привлекательными, красивыми и обаятельными, и будьте такими. Возвращаясь к нашему сюжету о мегалитических сооружениях, мы все прекрасно знаем Stonehenge, но он же есть, но его исследуют. Это как мегалитическое сооружение, предназначенное для чего? До сей поры многие не знают. Но как астрономическая обсерватория или еще какое-либо сооружение, предназначенное для а, а, астрономических наблюдений и годовым циклом каким-либо. Но до сей поры это не исследуется до конца. Много есть роликов, которые говорят, что это новодел. Но мегалитических сооружений достаточно много. А мы вспомним остров Пасхи, но, наверное, новоделаем его очень трудно представить себе, мы вспомним, например, тот же синий камень, который на плеще в озере, на котором мы были лично, я присутствовал, и вот эта сила, которая исходит из этого камня, она ощутима по энергетике, а этот камень, на котором сидел бог Велес, который писал свои скрижали, и он сохранился, и он туда едет народ, и тот, кто понимает, видит, чувствует, насколько сила в этом камне заключена, это также тот предмет, который Остался нам от предков. Мы говорим о том, что на камнях, которые исследовал Валерий Алексеевич Чудинов, и надписи оставлялись целые тома, посвящены этому изучению, где руническим текстом написаны формулы и, так скажем, лаборатории рода или макаши и так далее, и так далее, вы можете посмотреть на те книги, на те Исследование, которое провел Валерий Алексеевич Чудинов, И мы говорим о том, что вот то, а, те артефакты, которые нам передаются... Вот я недавно встречался, мы сюжет снимали про Владимира Николаевича Пачеевского, у которого приезжал друг, занимающийся, ну, причастный к раскопкам... А, не к раскопкам, а к восстановлению Храма Христа Спасителя. Вот также он передал информацию, что нашли там... Два скелета по 10, 9 11 метров человеческие. Но ведь на <свят> каждое это а, открытие ставится гриф секретно. Почему? Разве люди такие были? Кстати говоря, в Индиях, в пещерах, вот те мегалиты, вернее, в пещерах хранятся, вот те люди и изображения их, которые были 6-метровые, 8-метровые и, и более, видимо. То есть они есть. Но о них почему-то в учебниках не пишется, не исследуется последовательность тех цивилизаций и, самое главное, повторюсь, смыслов, которые несли эти цивилизации. И почему мы оказались сегодня не знающими своего родства? Почему мы сегодня в наших учебниках для детей, для школьников, для, да и в университетах не исследуем то наше наследие, которое сегодня сегодня еще сохраняется. Сохраняются те книги, которые нам передаются, и которые написаны древними руническими текстами. Почему их ученые не переводят, считая, что это новодел, считая, что это фигня, считая, что это не так. Но я хочу вам сказать о том, что... Имею право говорить о достоверности многих источниках, даже написанных в современное время, и которыми мы пользуемся, как мы пользуемся, тем языком, теми символами, теми знаками, которые передали предки, мы их используем в системе создания наших устройств, которые мы уже более 20 лет, 20, даже 25 лет проверяем, в технологическом обороте. Это мы говорим о наших устройствах Нетроник, о Лотосе, о в том числе Фитотроник или Живица, которые созданы как раз по тем артефактам, которые нам передали предки. И разве может тогда какой-либо ученый возразить против того, что это воплощено в яве и самое главное, что это работает? работает во многих областях нашего народного хозяйства, имея в виду то, что мы предлагаем для общества, для человека, дабы все-таки сделать мир наш лучше, сделать мир наш чище и внедрить те же правила, смыслы, которые нам передали предки вот по этим артефактам. Их много, множество и в Индии, и в Китае в Сибири и в Европе и, в, кстати говоря, и во Франции нашли пирамиды и в Сербии, где их только нет. И ведь в них заложена масса, масса, масса информации, которая передавала нам то наследие, те знания, которые мы сегодня утеряли. А утеряли почему? Потому что нам порезали наши смыслы жизни, и нам сегодня пытаются внедрить в наше сознание, что только успешность материальная, финансовая для нас является благом. Уважаемые друзья, я хочу вас попросить, все-таки присылайте ваши комментарии, присылайте э, те источники, которые, возможно, у вас есть, где их найти, где вы их видели, кто их переводил, где они хранятся, ставьте вопросы ученым тем же историкам, и если у вас будет возможность, приглашайте их к нам на встречу, дабы бы мы им позадавали вопросы. Все-таки наша задача написать краткий летописец нашего наследия, наших русов, славян, ариев, потому что об этом говорится везде вскользь во всех учебниках. И наша задача все-таки восстановить то, что нам передали предки. Благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего!